Вот, что рассказал о себе и о боях под Ельней гвардии сержант Степаненков В.И. Инвалид первой группы. Вы спрашиваете, была ли у меня вера в победу? Да я с первого часа войны шел с ней, со смертью в обнимку. Через все белорусские болота. Нет, новую руку я потерял под Ельней. Да, но все-таки мы остановили немецкие танки. С собой, живым мясом. Да, нам было стыдно смотреть друг другу в глаза. Кто не помнит военной малой кровью, могучим ударом. Не вышло. Уже после войны я прочел. Командовал Жуков. Теперь я много читаю. А что делать? Это теперь моя родина здесь. А сам-то я с Кубани. Да-да, все тащили на себе. Самое тяжелое, когда встречали немецкие танки. Ведь пушки-то были. А снаряды? А куда деваться от самолетов? Ох, гады, что вы творили. А скажите, кто и когда нас побеждал? Ведь мы русские. Имею медаль за отвагу. И гвардии и сержант. Не женат. А кому я кроме себя нужен? Живо ведь, Иван Бессмертный. Нас не победить. Когда он умер, кто не плакал? Вся страна в 1953 году плакала. Хорошо обещать меняю генералов. А где были эти немецкие генералы? Только под Москвой первого поймали. Проходите. Садитесь. Товарищ Сталин, я обязан сообщить вам об очень неприятном для всех нас политдонесении из Западного фронта. Садитесь. Товарищ Сталин, очень неприятное, тяжелое донесение. Докладывайте. Начальник политоуправления Западного фронта сообщает, что, по всей вероятности, ваш сын Яков Иосифович попал к немцам в плен. Точных подтверждений политоуправление не имеет, но делается все возможное. Особый отдел фронта и специально созданная комиссия политуправления принимают в все меры, чтобы выяснить истину. Или, если Яков Иосифович не у немцев, то найти его живого или мертвого. Коба, ты что не слышишь? Немцы схватили Яшу. Сталин не глухой. Я уже знаю о пленении старшего лейтенанта Якова Джугашины. Подробности есть в политдонесении? Подробностей мало. Вашему сыну, когда он прибыл на фронт, настоятельно предлагали служить в штабе артиллерийского полка. Но он потребовал послать его командиром батареи. Тралась батарея хорошо. Молодец, что не остался в штабе. А как теперь будем решать вопрос? С товарищем Сталиным. Будем назначать его народным комиссаром обороны. По нашим законам близких родственников, тех, кто сдался в плен, ссылают. Я бы в таком случае выбрал Туруханск, как-никак знакомые места. Товарищ Сталин к таким родственникам не относится. Товарищ Сталин, еще неизвестно, при каких обстоятельствах оказался в плену старший лейтенант Джугашвири. Ну, а кроме того, можно устроить побег Якова, мобилизовать наших разведчиков. С генералом Дроновым я уже разговаривал. Ну а если это не удастся, то можно поторговаться с Гитлером. Что? Поторговаться с Гитлером? Да. Так, так. Коба, ты, по-моему, перегибаешь палку. Ведь действительно существует практика обмена пленными между воюющими странами. И ничего предосудительного в этом нет. Хорошо бы спасти сына. Сейчас я Яши... Тяжелее, чем кому бы то ни было. Но что нам скажут сотни тысяч таких же яш, которым мы ничем помочь не можем? А твоя мысль, товарищ Молотов, насчет обмена генералами заслуживает внимания. Пусть Гитлер заберет всех генералов, нами плененных, Я даст нам только одного человека, Эрнеста Тельмана. С генералом Чумаковым все подтвердилось, товарищ полковник. Нас сначала насторожило знание Чумаковым немецкого языка, но после проверки он действительно батрачил у немецких колонистов. Что касается немецкого... Полковника, который был взят в плен. Все верно. Чумаков действительно встречался с Куртом Шернером в 1935 году, как с представителем армии Чесловакии, участвовавшим наблюдателем на киевских маневрах. Вот там они и познакомились. Чумаков действительно давал кровь Шернеру, когда тот сломал ногу, и ему срочно делали операцию. Шернер, Шернер. Он случайно погиб. Авиационная бомба попала в землянку, в которой его допрашивали. А генерал Чумаков остался жив. Генерал Чумаков вышел за несколько минут до налета немецкой авиации. Товарищ полковник, они разговаривали только вдвоем. Ну да, об этом как раз писал майор Рукатов. О чем они говорили, неизвестно. Документов, которые были изъяты у немецкого полковника и посланы с офицером связи в штаб фронта, нет. Офицер связи в штаб не прибыл. Или погиб, или... Или попал в плен. В прокуратуре западного фронта тоже интересуется генералом Чумаковым. В связи с чем? В связи со взрывом Смоленских мостов. Вот как? Да. Ему через 20. Угу. Непосредственный исполнитель, полковник Малышев, арестован. Приказал ему взорвать мосты генерал Чумаков. В этом деле много неясного. Полковник Малышев ссылается на генерала-лейтенанта Лукина и комиссара Лобачева. Якобы это они отдали такой приказ. Взорвать мосты, чтобы избежать опасности захвата их немцами. Правда, Малышев оговорился, что перед тем, как взорвать мосты, он должен был запросить подтверждение штаба фронта но не смог, не было связи, да и времени не было. Немцы уже захватили южную часть Смоленска. Вот такой яролаж получается. А наказать всех виновных во взрыве мостов приказал сам товарищ Сталин. А что говорит генерал-лейтенант Лукин? С им говорить нет возможности. 16 армия в окружении под Смоленском. Так, может, все же поговорить с Микофиным? Они ведь друзья. Ты это о чем? О том же, товарищ полковник. Что это у тебя все подозрительными кажутся? Нет, надо еще раз поговорить с Птицыным. Мы едем. Так и будем молчать, господин Глинский. Неделю молчите, сколько еще намерены. Выгадывайте время в расчете на то, что ваши хозяева скоро будут в Москве, как обещал Фюра. Положение на фронтах вселяет в вас эту уверенность, это можно понять. Но в одно обстоятельство, вы надеюсь, поверите. Мы расстреляем вас раньше, чем вы сможете увидеть ваших хозяев. Расстреляем, как собаку. С гражданской тянется за вами кровавый след преступлений. Гражданскую я сражался за Родину, за престол Отечества и Будет веру. вам, господин Глинский, эти байки даже вашим хозяевам порядочно надоели. Престол Отечества. На наше Отечество напал лютый враг. А вы, фашистский халуй, надеетесь, что они вернут вам папиное имя, папиные денежки, хорошую должность предоставят, нагайку в руки дадут. Вот так оно получается, господин Глинский. На что вы надеетесь? А на что надеетесь вы? Я думал, что у вас было время подумать. Да, подобно вам, в миграции оказались тысячи белых офицеров. Но они, по нашим сведениям, сражаются с фашизмом. Потому что они искренне любят Россию. Да, они не приняли Октябрьской революции, как вы. Но этих людей можно уважать. А ты продажная. то смотришь да ты же не выйдешь отсюда понял будешь говорить или нет ну ладно вернемся к прозе жизни если вы и дальше намерены молчать это наш последний разговор с вами завтра я передам ваше дело в военный трибунал я думаю что решение трибунала будет однозначным а если я стану говорить? Тогда, возможно, вы сохраните себе жизнь, если будете делать то, что вам предложат. Какие гарантии? Но В вашем положении говорить о гарантиях по меньшей мере смешно. Чего вы от меня хотите? Шпионская школа Вали. Фамилии, клички агентов диверсанта, уже заброшенных в страну. Шифры, явки для связи. Короче говоря, все. Ясно? Хотите послать туда своего человека? А меня шлепнете и концы в воду. Ну, что вы хотим, я вам расскажу потом. А сейчас повторяю вам сердечный рассказ спасет вам жизнь. Вот, взгляните, среди этих людей есть ваши знакомые. И поподробнее расскажите, как это вы попали в такое доверие к генералу Чумакову? Закурить. Принимаешь? Но ну, здравствуй, Семен. Здравствуй, Федор. Садись. Какие новости? Все новости на фронте. Что случилось, Семен? Ты что, уже выписался? Да нет, сбежал вот специально к тебе. В чем дело, Семен? Как Ольга? Да ничего. Еще не вернулся среди окопов. Что, неприятности? Слушай, Федор. Ты о наших разговорах никому ничего. Ты о чем? Понимаешь. Интересуется тут кое-кто. Ну да ладно. После, что у тебя? У меня к тебе просьба, Семен. Нужно, чтобы вот это письмо попало к маршалу Шапшникову. А что в письме? Да всякое. Это результат моих ночных размышлений. Ну а... Полевом и боевом уставе РКК, например. Понимаешь, нужно менять все. Менять все быстро и решительно. И тактику боя. И стратегию. И уставы. И руководство войсковыми соединениями. Ну, в общем, в общем, тут все написано. По почте посылать не хотелось бы. Давай. Я маршала не каждый день вижу. Но вижу. Попробую. Попытаемся. О, ну ладно. Меня там врачи ждут. Пора идти. Ты, Федор. Ты, Федор, меня прости. Мне здесь надо кое в чем разобраться, кое-что понять. Ну, счастливо тебе. Иди. Воздоравливай. Спасибо. Должи гонять. Восемнадцать танков. Ириоза! Ты слышишь меня? Да с какого чёрта ты молчишь? И ты что не видишь? По трибунал пойдешь. Ива! Восьми, четырех бойцов! С бутылками! Помоги! Некому больше! Да разреши мне! Я умею! Стройки! Inger John, Я не знаю, что это за шрай. Я деятельность Тимошенко на посту командующего Западным фронтом и решила освободить его. Есть предложение на эту должность назначить Жукова. Что вы на это скажете? Товарищ Сталин, частая смена командующих тяжело отражается на ходе кампании. Командующий, не успев войти в курс дела, вынужден вести тяжелейшие сражения. Тимошенко сделал все, что возможно было на его месте. И на месяц задержал противника в районе Смоленска. Думаю, большего никто бы не сделал. Войска верят в Тимошенко, это главное. Считаю, что освобождать Тимошенко от командования фронтом сейчас нецелесообразно и несправедливо. А что, пожалуй, Георгий Константинович... Правильно рассуждает? Мне тоже а? так кажется. Я считаю предложение товарища Сталина правильным и обоснованным. Ну что ж, может быть, мы согласимся с Жуковым. Хорошо. Пусть будет по-вашему. Разрешите доложить? Так ладуйте. Самым слабым и опасным участком нашей обороны на всем фронте является товарищ Сталин, Центральный фронт, где 13 и 21-й армии, очень малочисленные, слабо вооруженные, могут не сдержать очередного удара немцев, а это грозит выходом противников тыл Юго-Западного фронта, сражающегося в районе Киева. Что вы предлагаете? Я предлагаю, прежде всего, усилить Центральный фронт, передав ему не менее трех армий, усиленных артиллерий. Вы что же, на ходы-то возможным ослабить направление на Москву? Нет, товарищ Сталин, я не нахожу. Но противник, по нашему мнению, не двинется в этом направлении пока. А за 12-15 дней, я думаю, мы можем перебросить из районов Дальнего Востока не менее восьми полнокровных дивизий. В том числе одну танковую. А Дальний Восток отдадим японцам? Продолжайте. На западном направлении необходимо немедленно организовать контрудар с целью ликвидации Ельнинского выступа. Ельнинский плацдарм гитлеровцы позднее могут использовать для броска на Москву. А как же Киев? Киев придется оставить, товарищ Сталин. Что за чебуха? Как я могу это в голову прийти, а? Я уже не говорю, что это народное достояние, гордость советского народа, что это один из стратегических пунктов нашей обороны. И один из доводов на ближайших переговорах с англичанами. западная пропаганда день и ночь трубит о том, что в ближайшие дни умрет Советский Союз. А вы, товарищ Жуков, хотите дать им еще один козырь? И какой, вы понимаете? Киев! Нет, как им могло это прийти в голову такое, а? Если вы считаете, товарищ Сталин, что я, как начальник генерального штаба, Способен только чепуху молоть, тогда мне здесь делать нечего. Прошу меня освободить от обязанности начальника генерального штаба и послать на фронт. Хорошо, товарищ Жуков. Вы поедете на фронт. Old Повернись. Будешь играть в молчанку. Что у тебя с Чумаковым? Чисто сердечное признание. И тебе еще может улыбнуться судьба. Я сказал все, что я знал. А остальное. спросить у него слова а он про тебя тоже уже все сказал или тебе нужна очная ставка хорошо я оставлю тебя. Надумаешь, меня позовут. Ты будешь говорить, гнида? У меня генералы говорили, а надо будет, и маршалы заговорят. что будем готовиться к приему этого американца. Хорошо бы выглядели мы, если бы объявили этому американцу Гопкинсу о том, что мы сдаем Киев и отводим войска за Днепр, как предлагал Жуков. Гости прибыли, товарищ Сталин. приглашает Мистер Сталин, мистер Молотов, рад встрече с Вами. Мистер Молотов, рад встрече. Очень приятно. Thank you. Садитесь. Мистер Сталин. Мистер Сталин. I'm here, I'm here as a personal envoy of the President of the United States. Our President considers Hitler an enemy of mankind. Enemy of mankind. So, he so he wants to help you in the fight against Germany. My mission is not diplomatic. My is not diplomatic. My is not diplomatic. I'm not authorized to propose to you any formal agreements. В том смысле, что я не могу предложить вам никаких формальных договоренностей. Какого бы то ни было рода. Это личное послание нашего президента. Подлинник на английском, копия на русском языке. От имени Советского правительства я хочу поблагодарить вас, господин Хопкинс, за ваш приезд в Москву. Война с фашистской Германией для советского народа это тяжелое испытание. Но у нас никто не сомневается, что враг будет сокрушен crushed, и победа будет за нами, то временное превосходство на фронтах фашистской Германии обуславливается некоторыми причинами. Одна из них – это вероломное и внезапное нападение на Советский Союз. И вторая причина — это превосходство немцев в танках и самолетах. Отвечая на вопрос господина президента, что из того, что Соединенные Штаты могут послать немедленно, мы более всего нуждаемся в зенитных орудиях среднего калибра, крупнокалиберных пулеметах, американских винтовках, калибр которых совпадает с калибром наших винтовок и наших патронов. Высокооктановый авиационный бензин, алюминий для производства самолетов, Then, uh, Нужны также авиаспециалисты, которые могли бы прибыть из США в Советский Союз для обучения наших летчиков управлению самолетами кертис Б-40 200 штук из которых, как нам известно, уже направляются в СССР. главнокомандующий. Генерал-майор Чумаков по вашему приказанию прибыл. Мы тут разобрались с маленскими мостами. Полковник Малышев и вы, товарищ Чумаков, поступили правильно. Мосты были взорваны вовремя. Вы отдаете себе отчет, товарищ Чумаков, что ваши соображения, изложенные в письме, которое мы внимательно изучили, требуют значительной ломки некоторых положений боевого устава Красной Армии. Могу обосновать свои соображения, товарищ Сталин. Садитесь. Особенно в отношении боевых действий, стрелковых и танковых войск. Да и покойный генерал Романов приходил к таким же выводам. Роман умер? Да. А вы все-таки надеялись, что в результате письма попадет ко мне? Был уверен, товарищ Сталин. Ну что ж, ваша убежденность похвалена. Наши репетиторы дорого берут за уроки. Пора воздать им должное. Ваше письмо, товарищ Чумаков, дельное. Мы решили создать авторитетную группу генералов, которые бы еще раз проверили бы истинность проблем в наших действующих армиях. Мы приняли решение... Поручить вам возглавить эту группу. Нет, ну, конечно, после того, как вы окончательно выздоровите после ранения. Благодарю за оказанный доверие, товарищ Сталин. Я уже поправился. Но буду рад получить назначение в действующую армию. Прошу направить меня на фронт. Ну что же. Хорошо. Мы подумаем об этом. Вы свободны. Слушайте. Вот с такими генералами мы выиграем войну. не верь, Показывайся, кавалерист. Ну что там у тебя. Товарищ начальник генерального штаба. Генерал-майор Чумаков а, находится извлечение. Ну рад тебя видеть, живыми здоровы. Говорят, ты хлебнул лихо. Да все мы хлебнули. А вы каким судьбами? Еду на фронт заехал навестить тебя. Чайку подать? Нет, не нужно. Времени нет. Но ты, наверное, слыхал, что я уже не начальник генерального штаба. Команду резервным фронта. Решением ставки ты назначен командующим армией, которую еще нужно будет формировать. Будешь со мной воевать? затем и заехал. Благодарю за доверие. Но тебе надо подлечиться. Федор Синофлотович, решайте сами. Я лечусь на фронте. Главный глава работы. Ну хорошо. Я пора. О своем выезде сообщишь, через генштаб. Есть, товарищ генерал. Ковторов. Поздравляю. Ракутин Константин Иванович, 40 лет, генерал-майор. В ходе Ельнинской операции войска 24-й армии под командованием Ракутина нанесли поражение двум танковым, одной моторизованной и семи пехотным дивизиям противника. Ракутин погиб в бою в Вязьманском окружении, герой Советского Союза посмертно. Ящики с тяни, тяни, тяни. А остальные куда бежит? Давай. давай. Там, командар, по еще раз Оп. ориентиры. Видишь, погода Оп. У Оп. Оп. прогноз. Оп. Докладывай Оп. лично. Командующий, Согласно вашему приказанию, огонь авиации и артиллерии сконцентрирован на заранее разведанных целях. Товарищ генерал армии, генерал Чумаков прибыл в ваше распоряжение на должность командующего армии. Здравствуй. Рад тебя видеть. Как? Нормально. Товарищ генерал армии, у вас телефон. Одну минуту. Приступай к формированию армии и докладывай мне после 22 каждый день. Действуй. Есть. Да. По сведению военнопленных, в квадрате 17, Записываю. около 700 орудий, свыше 17, 200 34, танков. 17, да. 17, 27. Разведка 17, 27. подтвердила, 17, 27. товарищ маршал Советского Союза. Повтори, не понял. Настроение? 1271. Солдаты верят в свое Бородинское 17, поле. 28. Спасибо, товарищ 17, маршал Советского 17. Союза тридцать Конец. Уберите огонь. его. Слушаюсь. Что с ним делать, товарищ генерал? Расстрелять. Считайте, что он сам себя mm -hmm. приговорил. Ер генерал! Ер генерал! Вер! Найд! Найд! Товарищ генерал, третий на проводе. Падал. Слушай, чем ты меня обрадуешь, Петров? Молодец! Генерал, пятый Береза, на свет. Да. Не Хорошо. Береза, я клеот, ответьте. Почему не отвечаете? Береза, Так. Береза, я клеот. Ответьте. Внимательно Береза. следите за передвижениями танков Береза. на левом фланге. Береза, я клеот. Хорошо. Вставьте. Через Береза, каждые 10 минут. Клеот на свет. Откладывайте обстановку. Так. Понял. Понял. Есть. Внимание левому флангу и докладывать ему обстановку через каждые 10 минут. Ja, Поэтому я решил нанести главный удар в направлении Ракутина Большая репня. А на пути отхода гельинской группировки противника наблюдал в первом эшелоне одну, во втором одну и в третьем две дивизии. Поэтому войска нашего первого эшелона будут наступать одновременно с 24-й армией. Прошу поддержать авиации. Ну что ж, утверждаю. Авиации поддержим. Во всем остальном рассчитывай на себя. Желаю удачи. Есть. Товарищ командующий, до начала арт-подготовки полчаса. Знаю. Туман, что будем делать? Действует по плану. Что делать? Товарищ первый воскопар. Слушай. Товарищ командующий, из-за тумана смогли нанести удар только по двум аэродромам противника. Других аэродромов и артиллерии не нашли. Идем воздушные бои. Ведите воздушную разведку, что вы, как слепые кутята, тычитесь неизвестно куда. Есть! Береза, Есть. Вот Береза. хорошо, Береза пиши. Задачу. Ждем сигнала. Береза, отвечай. Так, понял. Береза, не слышу. Береза, ты меня слышишь? Я сосна. Я сосна. Начинаем в назначенное время. Ну что там такое? Так в чем же дело, черт возьми вас! Отвечай! Береза! Так, так! Действуйте по приказу! Начинайте! Георгий Константинович, только что говорил с Чумаковым. Немцы не ожидали удара. Вкладывайте постоянно. Хорошо. Да, да, Георгий Константинович. Ясно. сообщения из штаба резервного фронта, товарищ Сталин. На исходе 5 сентября 100-я стрелковая дивизия генерала Руссиянова заняла Чельцова, что севернее Ельни, а 19-я стрелковая дивизия, наносившая вспомогательный удар с востока, ворвалась в Ельню и совместно с соседями сегодня утром освободила город. Попросите, пожалуйста, соединить нас со штабом резервного фронта, Борис Михайлович. Слушаюсь, считаю. Генерал Жуков на проводе. Чем вы нас порадуете, товарищ Жуков? Ель не освобождена, товарищ Сталин. Нет, наши потери и потери противника пока нам еще неизвестны. Но по предварительным данным, нами было уничтожено две танковых, одна моторизованная и семь пехотных дивизий. Сейчас продолжаем преследование противника. И от Ельни мы уже в 25 километрах на запад. Освобождение Ельни это не только имеет военное значение, но и морально-политическое. Ведь это первая наша успешная наступательная операция. Какие дивизии вы считаете наиболее отличившимися в бою? Хорошо дрались, товарищ Сталин. Сотая и 127, двадцать седьмая, сто пятьдесят стрелковые дивизии. Хотелось бы отметить армию генерала Чумакова. За тех, кого штаб Резервного фронта считает нужным представить правительственной награды. Я считаю, что вся 24-я армия должна быть отмечена приказом по Красной армии. Они все сражались как гвардейцы. Я считаю, что мы должны ввести почетное звание гвардии, которое следует присваивать особо отличившимся полкам дивизиям, соединениям и солдатам. Как вы думаете, товарищ Жуков? Да, это будет, это будет большой наградой для наших красноармейцев. Большой. Закончились первые два месяца войны. Самые страшные для нашей Родины два месяца. И закончились они победой под Ельней. Эта победа была тем драгоценней для нас, что вдохнула в армию, в ее командные кадры, веру в себя, в свои действия, которая была так необходима тогда, после двух месяцев отступлений, боев и окружений. Под Ельней родилась Советская гвардия, с честью пронесшая это высокое и грозное звание до стен Берлина. Ельня это был первый вздох облегчения всей страны. Ельня это был первый, пусть робкой, рассвет грядущего зарева нашей победы.